76 дал патрон мало. Красный. Оба. О, маскаряк, кстати. О, дуракряк. Африка стоял, кстати. Ну, так-то а ну у тебя этот голд армор сейчас захилишься быстренько это я еще одни прикроехи Так, давай в этот в зону сразу пойдем, Чтобы да, да, да, <laughs> не да. было бы лавы Или была, но мы к ней были бы готовы Два сквада, чел Всего А, типа один сквад остался Тут они Да, да слышу Че, Одна ног Хилюсь Кому Красава. <связь> это знаете та самая тупая катка, которую когда-либо играл. Ты знаешь, больше. Ну да, я еще говорю, мой кук больше. Так, ну что ж, их боя, я их нахер не вижу. Мне здесь в клузах, дура. 23 там. Мне здесь в клузах. Ой. Перебазируюсь на внешку они вдвоем там может быть таким мою мою Блин, не зона так то Что Давай одну задушим на самом деле. Рифа у меня немножечко каленая. Так не будет по одному разошлись Да как-то по одному не есть Она у меня тут ну ка да Он москрек Что? Я к тебе лечу прямо Я отъеду А у меня... А, а у меня патрон нет Чел, вот она здесь Тут вот я сейчас нафидела еще жутко. Откуда она Она с броней? Вот, я говорю именно этот цакин. Вот этот карантин. У меня прям олицетворение с. Ой. Ассоциация с. И все. Ах, Давай удачи. брони скинул, да. да? Красава, боже, лучший просто. Нет, чело, чело, лучше на самом деле. Не, но неприятно что сделать. Да. Мне всегда нравились такие штуки, О, да. Гора. О, да, нет интерфейса. Прыгаем. Зи zero G Zero G, да. Типа с физикой связано, как я помню. Да, скорее всего. Ну, G это перегрузка, по идее. Да. Нулевая перегрузка. Наверки английского языка хоть где-то пригодились, блин. Нужен. Да. Uh... Зеней, но заем могу только предложить вот это. А у меня фул есть уже. Мне же лучше, да? Да. О, не могу дать с третьим прицелом. Так а где будет? Я же Он вон там. Это делешь? Капец, все в забор после дела. Опять их не так убил Как то, что вы мне дадитесь-то, я не понимаю Они просто за мной следили you're <laughs> you're <boy> <laughs> <laughs> Я <laughs> ублюдок получается я пока алмаз не найду не успокоил ум... алмазы сюда успокоился успокоился ребят кстати мою кстати обосну кровать взял на место что судне что ли поставил спать спать Поставил баш. Нихера, это брейн! Это что нахер было? Я же свист! Я думаю, что такое же штуку делаешь. Ну, получается, что так. А, я глупый для этой игры. Так, а, получается... Получается, нужно 6 страни. Я 5 раз смотрю, что мне нужно сделать. И мне нужно сделать право, лево, 3 штуки. Это же у меня такая штука. Я тупо не запомнил. Мне нужен 9 штук. Понял. Получается круто. А, кнопок нет. Понял. <связь> типа барабулька какая-то получается. <ан us neuro�> <свеча> это максимально смешная хвей. <свеча> Vertical Gearbox. Не. Ну да. Vertical. Ставим вот это говно. Нет, не это реально... говно. Ты прям реально мельницу сейчас делаешь? Это не мельница. <свеча> <свеча> <свеча> это вс только для того, чтобы. Да! Дэмбой, <свеча> <Damn, boy>, да. <свеча> 근데, <свеча> для, для того. <свеча> я, я, для того, чтобы. Да! <свеча> Да не туда ты, дура. Да, чел, да, да. Только для этой херни? Очень сильно усложняешь, по-моему, нет? Да! Не, син, она не прессует. А теперь тащу сюда слиток. У меня есть. Я крутой, да? Я здесь крутой, да-да! А Просто что это нахер такой? Что закон с Тракса Эйнштейна, боже мой? Тупой Франкенштейн какой-то непонятный. А я ж не могу еще вот так сделать! Стоп, а можно просто? Ты просто лет натянул? Да А. -а, -а. понятно Слушал? Он не голода поэтому я злой Ты, ты говноед, ты не злой Ладно Че, я ничего не знаю больше, не хочу знать об этой географии Какой Порт Оооо! Вот это <пишешь> по нашему заговорило <с> 58, 618. И мой R5 1400, 1400 поменял на 1700 и R7 Вот, и нормально, пердим ну Да, Андрюха? Так не высокую делаю, ладно? Это я сейчас не буду Типа делать. до полублока добей, чтобы он был наполовину, и все, и хватит. Чё там так. делаете? Домик. домик. М -м -м. Чё, чё? Блин. Так что, где будем делать этот? А там, Два один домик надо сделать. Наверное, Наверху? Думаю, что... М -м -м, можно внизу, не знаю. А вот эту вот часть ты куда будешь использовать? Вон ту левую? Ну, от... от дорожки, да, вот это вот. Ща. Я тебя не вижу. Там... Не вижу, в, там вход че? есть. Проходите, вот сюда вниз? Да, вот в эту локацию. Я тебя не вижу, чувак, я тебя теряю. Да тебя... в смысле, алё? Вот, ну вот, че, куда? Я просто про другой, я тебя спрашиваю про самый низ. Чел. Чел. Ты побежал сюда. Сказал, я тебя теряю. Ты пошел сюда. Ты меня встретил. Я отвернулся. Ты отвернулся. Я пошел туда. Ты пошел обратно. И ты такой, типа. Я смотрю вот на это. Может, туда и. А что делать-то тут надо? Чувство, что вы уже все сделали. Да нет. Просто. Что просто это просто за глиный туннель? Где? Вниз. Вниз. А, это шахта. Угу. Паша, может рассказать тебе правила пользования шахты? Не, мы много это прокопали, конечно. Ну, до 11 уровня. Ты приклл дверь? Ну ну все, я уже есть там. Ну все, мы зашли на территорию, все можем дальше куковать. Блин, ну отсюда наш домик классно выглядит, я считаю. Идеально, момент. И не сделал окантовку Порталанскому Да похера Потом сделал Шапку зимней нужно сделать Через все деревню Всему всему всему <смех> так, Хорошо Я встаю на... Горки рядом. Я уже типа, сказал, что, а. да. что на тебя пришел. Да. Че типа все? Она типа вообще не зайдет? Кажется нет. У нее уроки же надо учиться. Доволен собой? Да. Выглядит херово. Но ну, я знаю, да. Добавь дерево. <свес> Чё? <свес> Чё ты сделал? <свес> Чё ты сделал? <свес> ты <свес> где нагадил? <свес> я моргнул. Добавил дерево. Я слепой, в глаз попадаюсь, <связывающий> я не вижу <связывающий> Ну, ты, ты забрал дерево Ты не поменять на Да, Не, я свой аккаунт просто создам потом Окей okay. То, что у меня все таки есть вторая почта, чтобы не ждать неделю на удаление Это мы типа тут жить будем? Нет, нет, мы нет, не нет мы другое создадим Да? Ну ладно, я купаться. Андрюха, это инфа полезна тебе, сохранино последние пять минут. Ой, ой, дядя, ой, ой, фу, фу, вы очень громкий. Да, надо их убивать. Владик! Владик. Вообще громкость на 10 ну, пускай пока отсюда она на звук реагирует я не смотрю Суя. Okay. Okay. И разобраться внимание камбеке плаза объявлен красный уровень опа... не покидать своих номеров и выполнять указания персонала все под контролем Бросай, оружие, Не оружие, и выходи, враги смотрят. и недорого. в общем если Скажите, что сигара о тут помойка кстати Андрюх, mm. <laughs> по тени можешь увидеть, как я бегаю. Я типа, я типа реально лечу. А так какое? Понял, ты за любой любой прокачка получающиеся штуки просто за меньше больше. Что за херня, я не понимаю Берегись, нас кто-то услышит. Во времена Самурая мы давали там объявление, что ищем модели на подтанцовку. Подобно. Сорива, он тонилий, но пота... <годно> Соно. Коконатз. коконатз Э? Испуг, страшно. Реально получается страшно. О, ладно. Уходи, уходи, уходи. Их, их, их четверо. Это И там мастерий. Там... Блять, не сесть на тебя, похуй. Так хочу клоу у нас есть даже нахер не представляешь. Я такой лимзи убил, офигеть. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, зря запушил, зря, зря, зря. Блин, мне нечего придаваться. Нехереть, ну он добил челов, на самом деле. Да? Чемкил я доделал. Ну ладно, тоже неплохо. Дракон появился Пойду на дракона Просто из принципа пойду на дракона Не знаю, может помочь челам? Я вот или... сейчас пишу, дракона Ну все равно, мне уже закупать собственно нечего Значит, отдай, отдашь мне дракона ну нет, у меня как бы есть что-то... Э, Отдашь мне дракона продать. Нет, нет, нет Настоящий мастер — это вечный ученик Тварь Тут я уже ничего не мог поделать Да-да-да-да Специально еще я криштал до последнего момента, чтобы дать этот скилл Не, а он у меня пока-да Вообще прям пока-да Типа без рофлов Максимально пока да. на полопам, а спиздил 5 а 4 из 5. Ну, ладно. А yeah. ты на. 20 помощи, 3 убийства. кончились эффекты, а у меня их еще 60. Mm -hmm. я не могу рисовать дальше. Может перестать матч, иногда по бабке если <св> <св> <св> так понятно. Я не могу. Знаешь, типа, я не осуждаю, но я просто понимаю, если бы... Я понимаю, просто, если бы я рисовал, у меня получилось лишь что-то похожее. Я буду уже пробовать. Нет. Коробка. КРОПКХА <смех> Если какого-то цвета нет, ты говори, на бы его заменяешь Это белый такой? Нет, так, нет. так да, так и должен быть Белый такой должен быть? Да. Белая квадратная рожа Что это может быть? Животное? Живот, э? А! Что это такое? Ох, нифига себе, я Я сайс! Сова! А я думал сова. Что это такое? Кончился эффект. Да, у тебя их еще 30. Я их же 60. Я не понимаю, что советую. Близко к сове. кстати, да, не у Откуда топая штука появилась там? Вот я говорю, е там не было. Тут игра же в это птица просто. Виждал. Стал французом или что? Курица, серьезно, близко к сове? Почему она желтая? Клювик и глазки желтые. А почему победил я, а наверху Настя? Потому что у Да, ход я. Ребят, ну это просто 30 IQ. Просто остальных просто. Просто остальных. Реально по нашему скеле он фигат. Курица. Вот это, конечно, тут такое. Я это тоже сохраню. 프라이트 pra르기 이제 스턴트 브레이크 정리를 으third дай Если этот тюрьма потому что Ну нас видимо гений на ножа. Мне кажется у нас смурф. У него вилл, мне кажется просто такой не крэшится. Да блин, я просто так и взял. Ну ребят, 50, 50. Поднялся что ли? Да. Теперь Ладно, я. А, стоп, это у нас общий ранг. Кекв. Ну так неинтересно. Ну так неинтересно. Две пятьсот Паш. Да ты идешь жопу. У меня две четыреста сорок девять. Капец, мне еще две игры надо сыграть. Даже две игры выиграет. восемь. Ну так неинтересно. Я уж так обрадовался. Тебе есть? Шестнадцать бахнуло. Десятый, конечно. Да. Десятый. Девятый. Десятый. да, я сразу тебя. 16, 16 лет. А, ну да, нет, десятый. Я в 16 лет был на первом курсе Шараги. Это какая-то. Когда привел аргументы другу Данки просто слышали. Заставка играет. Мультфильм Шрек сделает национальном достоянии, по-моему, Америки. не помню they was looking for что-то, that, чёрт, не помню, ни хера я hey now, you are rockstar а, кстати, вы понимали, что шрек — это национальное достоинство или вы только что об этом сказали? я только что об этом сказал а, понял я просто думаю, а чё ты напевать-то начал? Я про шляпку как раз вспомнил <свят> Ну, бывает, бывает Ладно Возвращаемся <свят> к истокам, так сказать а Анд... а там Анд... там Игорь говорит какую-то инфу, потом Андрюха ее повторяет и мы все ржём над этим Теперь Андрюха говорит инфу Игорь её повторяет и Да <свят> <свят> это же, это нормально блин. Практикуем Там еще какой-то фильм добавим И просто сосёк <свят> Не-не-не, Игорь, не надо, не меняйся Это тактика Тактика? Надо тогда три танка, три саппорта, а не. Да нормальная тактика. У нас тупая тактика. Не надо. Не ломай ее, пожалуйста. Это лучшая тактика, ребят. Ну никто не спорит, но мы еще не траследующие DPS. Как в прямом, так в переносном смысле. Понял. Под столом сидим у 5 dps. У них Ханза и говно какое-то. Джинкрадный. А, вс. Пусть меня уйойой че ли фроза золото будет? не знаю <связываю> я <связываю> Солдат. <связываю> банку мою съели я понял ну я понял я ей подоможить могу? ага понял <связываю> флешка <связываю> не флешит рассказывай себя паш я хилю О, паш, паш я, я хилю хилю хилю хилю хилю хилю у меня сейчас кд будет паш паш у меня кд паш я, я уползаю <связываю> Я достаю, Паш. Опять флешка не флешит. Да ебаться-то. Прят Не делай. Здорово. Здравствуйте. Мне кажется, он у меня какой-то ебнутый немножечко. Да. Макрей. Прям чуть-чуть совсем немножечко ебнутый. Ну, хули ты отходишь. Ты, блядь, мол, ты будешь там стоять. А он, сука, реально там стоит? Ну чё, ебать. Да, да, да, да. Охуеть, блядь, да пошел ты нахер, чел. С такими, сука, приколами. Чихай, нундал. Да Ты тяну, сука, толстая. перекормили в детском садике. Руки. Oh Пойдемте в Apex, я, я, бля, хочу в Apex поиграть, пиздец. А, точнее, получается, овер не запускать. Не, ну запускай Apex на пару я, я отойду. Потом уже сами решите, куда вы пойдете. Yeah. Просто пиздец, ну ч это за хуйня? Почему, блядь, уже второй раз мне какой-то уебок, блядь. Что это такое? Я тебя, блядь, хукнул! Какого хера, чел! Какая нахуй флешка! Моя, блядь, флешка вплотную, никого не хочет... Стань, а ты, блядь, за полкилометра с хука, сука, меня зафлешил! Охереть! Просто пиздец, идеально! Блядь, еще один. Я так трахал ваших матерей, пиздец, блядь. Вас... Реально, мама, блядь, не любит. А ну, стас, ёбать, доиди нахуй, иди сюда. Китайцам она мою клавиатуру не выпустил. Ты где дела? Pocket А. Tranix. Ребят, можно я как мудак сейчас пойду, у них саппортов съем, я не могу. Попробуй. То, чтобы... я, я Сигму хухнул! Как? Ты в полкилометра был от меня! Ну я их отодвинул, ребят, если что. Молодец. Просто кеквех. Смотрю на, на Мерсю, нажимаю Shift, прилетает Сигма. чего?! Понял, вопросов больше не имею. Ну Сигма, так Сигма. Правда, не картонная нихера. А, истинка. Чё то там за говно летает. Сигма! Да не стреляй ты. Да не стреляй ты! Ну, Сдолбала! Пойду еще раз попробую, что ли? А, ну они довольно сильно уже отошли. Может и не получится. Сюда говно! А какой что ты чё, дурак? Ворёшь. Я типа вместо, того, чтобы, вместо того, чтобы ваншотнуть э, глупенького ханза, дзена, дзена, дзена. я начал перезаряжаться, чел. Дубль 2. Блять, вы все под банкой, что я могу сделать? Если спасибо, я ж тебя, блядь, не отхилил. Ты что, ебать? Ебалда, пиздарики. Куда ты поехала? Я, блядь, не пойму. Ты бы... Блядь, конченая, что ли? Я... я, блядь, не понимаю это пиздец. У него, блядь, вообще голова есть? Типа, ты, блядь, я, конечно, понимаю, ты слышишь, что тебя хилит, но, блядь, ты видишь, что у тебя 0 хп, нет? Охуенно, блять, ну мне пизда. Ебаное колесо. Ранхерду пизда. Ранхерду пизда. На, получай, тупой. Я же, блядь, попал в кого-то, пиздец. Может, ты, блядь, щит откроешь, я не знаю. Пиздец, ублюдков. Охуенно. Пиздец, на сука насковырялся в прямом смысле, блядь. Да я, блядь, не пойму, тебя, блядь, чё? Охуенно, блядь, прыгает? Ну ахуенно прыгаешь, согласен. Блять, охуенно, я ловлю все говно. Просто пиздец. Я, блядь, еще и в нас поковыряться не могу, охуенно. Блядь, я ничего не могу делать, но, блядь, лоу. Да баный рот! Это игры, пиздец, блядь! А, Что я... это такое? Я уже, блядь, третий раз ловлю этот ёбаный кирпич в лицо, пиздец Я не понимаю, что, блядь, с вами нахуй не то Охуенно Просто, блядь, спасибо, папаша От... Ой, о, блядь, миллион этих шатров, я не понимаю, это пиздец, Чел. Нахуй эту игру Бляха, Бонг, отвали Лена растет. Понял. Чак, много еще дерева надо, я тебе так скажу. Там два бонка. А че ты упал-то? Боже, сколько бонков. Слышишь меня, Паш? Да мне сейчас, до твоих деревьев. Меня тут бонки преследуют. Пусть они нагрятся Где на петухов. Где ты, скажи мне? Я в люляк. Плюлях в Ох, плюха, ох, плюха, ох, плюха. Не так близко. Да фак офром ми, а чё тебя, Паша, занимает вообще все, То есть пространство видео? Да То есть, я правильно понимаю, ты же сегодня ночью будешь шот... чего <свят> ты это взял? Потому что я хочу поиграть <свят> Нихера тебя швырнуло, ты чё, дядь? Так, это где? Ага, вижу. Получил. Сюда. <свят> Ладно. еще его в кустах. Паш, выйди, пожалуйста. <свят> Я же не видно на карте. <свят> да, конечно. <свят> <свят> <свят> Лежачих не бьют. <свят> <свят> Сюда. Ты Тут этот. Ули, я туда не хочу ходить, вдруг они сагрятся и будут бить меня Буду блюдить Ага, факел такой, до свидания А, факел в карман спрячь а, а, ладно, не спрячь Стоп, а в смысле не спрячь? В инвентарь его пихануло, нормально? Нет? Ну, у ну, тебя, это ладно, у меня в пол-инвентарь А. <связь> Давай, я дерево копать хочу уже, В БОНК! А? БОНК! это Бонг! О, Дрифтер с факелом Это Бонг просто, я, я смотрю, такой, чер Ой, чё, кто это такой? Ради не древесера А он смотрит а на меня, бодк, реально, бодк как? Ты как ты заделбаешь-то, а? Я хочу перевернуть свою, я просто А, поэтому при сначала у сейчас перевернул Ты взял, Паш? Да С нами этот долбоёб кстати, не убейте его Убейте его Бля, он на машину сел, соря. А, у тебя, кстати, тоже есть спорт. Да. Он стоит позади меня. Как он сделал сет? В... А как он сделал сет? В... Чего он сделал? Красного. Красного. Там есть пол Поехали, поехали. Че он хочет гонку, ребят? Пошел он. Пошел нахуй, не нахуй. у него шестой уровень, мы играем в одежду. Я его понуду открываю. Я его просто опас. Хм-х, <смех> да. Он бля, если я бнут, я его просто его убью. Бля, а как ты меня чуть не подловил на машину? Бриф хотел войти. Прям как я е, в вьюбываю из какой-нибудь. столб. Она мне сюда, по-моему. Ну, в смысле, ну, ты, ты поставил. А наверх, надо. А как наверх? Так, как. Как наверх? а тут подъем где-то должен быть вот здесь вот, около меня подъем около меня должен подъем пошел нафиг ко мне такой довольный собой. Ну, вообще-то я первый туда ехал, ты взял меня обогнал я еще не выехал ай а что-то немного машины иногда стоят так, нам на ту сторону, я не понял блядь, еблана, я не понимаю ай! это да я тоже куда-то захотел Да похуй, поехали Все раздолбали, ребят, раздолбали Да похуй Это здесь нужна быть скамелька Бля, как выехать отсюда, ребят я? видел, я видел Кхк, аккуратней Это двери, двери, скрипти можно мне попадать по головам? Как, хорошо. И... Скрип и мейн. Да, мы не двое, ты скрип один. Хорошо, Дима. Понял. Ты, ты, ты, ты, ты, ты. Два мейн, один скрип. Не вытащишь, я тебе отосплю. Катя, давай. Опа, не понял. Кать, ну это шанс. Понял. О. А. <laughs> Слева. Бронё запрещено попасть, кстати, с иглой. В жопу. Давай! Почти, почти. Кидо а, кошки. Дима ещё живой, блядь, Дима, ты что ты на камеру я снимал? Я думаю, Катя одна осталась, блядь, а ты, блядь, в чём какое-то время. Я снимаю на камеру, кстати. Ну, это Фу, в три не А в итоге Димасик там блядь, на камеру на шарте снимал. Смешно. Пацаны, мы еще. Я готов пойти. Могу. Нет, не могу. Нет, могу. И полярочка? В принципе можно попрекала. Не, я у меня завтра просто ко второй мне всем часов вставать. Нараз а, тебе да. второй? <laughs> мне второй да. понял вот и все Дима но нам кстати в одну сторону ехать, кстати, если что ну, ну вот и а. да. спать думаю дома буду супер слабко спать это А, ты тут есть мид чистый это Хорошо. А говорю, дебилы да потому что Петро раз, это А я в обход побежал слушай а, да, ждите, сейчас прибегу Дима, все сдохли жди серпи <свят> Давайте иди, муренок. Ну не надо, я, ща... я оббежал, это стратегия, смотри. Ну, это бля, ты опять не сделал, да, бля, ну почему? Опять? Мама! Ты туда стреляешь! Ну почему? <связь> опять <сделаешь>? бля, бля. <связь> я опять я не сделал! Бля, просто в пустоту стреляли. Моя стратегия <связь> сработала? <связь> сработала, Я <связь> тоже сделал <связь> минус 4. И <святки> <святки> что дали? А, мне сдали граффити. Я я, рыжу не рыжу, я, я я гей, я гей, понял. А, во-первых. И что? то, что. Ну, во-первых, да, но смотри, во-первых, я... минус 8. Минус 80 кому-то дал. Лицо. А, я, я, я дал минус Уже 7. сайт вообще. Минус 7, тот который ты сейчас попромахнулся. Он, кстати, прошел прошл, мистер Паша. Красавчик. Бомба у вас, парни, чилте. Легкий чил. Это я ля с Саша. Оу! Блин, Эй, да, да-да-да, да. Ну мне завтрак третий парень. Третий парень, нормально, паре нормально. нормально живм. Это, а а это эйс, пар... Пар... Ну, да, вот там, это эйс, я тебя целую. Он начал это время разговаривал, что ли? Паша. Он параллельно сейчас, короче, биты писал. Разговаривал и сделал. Хай! Бля, не прыгнул. Ещё раз. Есть парни? Просто ты, может, меня просто мейн чист. Можно меня запрыгнуть в кирилл, запрыгнуть. А точно братан. Другого не пойти, извини. Да, можно мне а нормально я... распрыгаться, ребят? А мейн. Мейн. Я как говно в фрорубе из одной точки в другую хожу. 16, Ну и блохой. А ты на возраст не смотри. Слева вроде, Паша. Слева? Ну да, там тьма людей. Пропрыгнул. До свидания. Ёх, Хорошо. С, с одной бомбой, кстати. С одной а, бомбой. На токган с тридцать бомбой, вообще понял. А, бомба, ё. Эмка моя. БЯААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА. Пересунусь на Понял. Бегаю. <свот> а, бомба не у меня. <свот> Я пришёл бомбу ставлю. А зачем мы с собой перетягиваемся? сзади. Паша. Паша, чтобы отбирать у них бомбы силы за бомя. Это такой стратегический год, год мазохиста. Давай, Денис, Денис, Салат, Денис. Ты мой яць отстрелил. Коннектор А он тебе голову. Минус ноль. Паш, ты у справа, справа, справа. Нет, не там. Ну тоже. Давай, Паш. Я верю, эйс. Мне кажется, сейчас включать будет. Красава. Они, кстати, все на если что. У меня минут два. Я говорю про шорт. Чё? Тебе яйца оторвать или чё? А ты лечу. Опять Понял. Мы его кикаем. Да, да, я понял. Не... понял. Да, да. Опять легко. Настолько легко, что я почти на первом месте. Понял. Ты на первом месте. Mm -hmm. Я говорю почти, потому что мы это видишь. Не, Парни, не... кто на последнем? Мне кажется, это стабильность. Стабильность. Ну ты на прошлом не был последним. Ну, я так понимаю, Булочка тоже знает, а что такое стрелок. <зас> план, заберите, план заберите. <зас> фиолетовый. Терз откроется, смог. Понял, вопросов нет. <зас> <сос> <сос> <сос> <сос> Дим, как <ты> <плак> я достал нож, вытащил Плак? оружие, и он Из в этот момент <плак> вышел. Все, извини, вопросов нет. Два Денис, Денис, прострел. Та-та-та-та-та-та-та-та! Карцабратан. Та-та-та! Отказали. Я старался. Голова. Еще один будет голова. Здесь горит. Умничка. Тапец, тапец, тапсдец. Что делаешь, Паш? Хватит. Какого? Нему не попадает. Меня бы он подошел и просто вот бам и все. Потому что у него такая жопа сгорела, он короче, он с Пашка стоял сзади и не убил его. Кашараги приеду в два часа. А, на наш вебинар. У нас нормально. После? Почему ты на ближний используешь, чтобы Потому что я не могу не использовать... Л ⁇ д, пожалуйста, напрячься. Я с бока не могу... купается у нас эко? Парни, да? А, ты бы покупал вместо а, дробов, я понял. один купил. Мне срать вообще на вас. Понял. Пошел, можешь что-нибудь поплавишь какую-нибудь? Побраться. Парни, вот, если сейчас Парни. не эйс в этом раунде, я оливаю. Давай, смотрим. Я текстил да. камеру. Я заснял, не, что... Эйс Дима, я не эйс и не знаю. Какой эйс? Какой Вот такой, смотри. Один прошел. А, понял. Тогда забиваем сразу команду. Я, Дима, Рустам и Денис. Такая команда. Окей, okay, хорошо, я согласен. Вова, Вова Саша. Вова Саша Катя и. Вова, Саша, и Катя, Максим. Максим, да. Я согласен. Ой. Рустам, вы согласны? Что? А, я, ты, Дима, и Кирилл. Да. Все. У нас скомплектовано. Нифига себе. Я краш, наша, типа, наш вас против их клас. А, не попал! Почти! Хотя стоп, вроде над ним пуля. Павел, вот я не знаю, ты везучий или чё Вот или он чё? просто вот он в спину у тебя вышел, сидит и стреляет в тебя. У тебя ни одного патрона не попало. Мне бы голову первым патроном поставил. Я просто не понимаю. Я да. хочу.